Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вичезар и Вести Волкон. Сегодня мы ответим на вопросы, почему болеет человек? Что такое здоровье? Как не болеть? И на все эти вопросы ответит ведическая концепция здоровья. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Что такое ведическая концепция здоровья? Это цикл передач, в которых мы покажем и расскажем от чего болеет человек и как быть здоровым. Прежде всего хотел бы сказать о состоянии здравоохранения в стране. Об этом очень подробно рассказал Игорь Гундаров. И вы можете послушать его, что он об этом говорит. Вы жалуетесь на нас, что мы плохо делаем врачи. Не мы виноваты. Нас поставили в ужасные условия. Нас заставляют делать излишнее обследование. Нас заставляют выписывать вас из больницы, когда вы еще больны. Нас заставляют вас направлять на покупать дорогие лекарства. Если в советские годы кесарево сечение делали примерно 2-3% женщин, то сейчас 50% и мы обосновываем... То есть нас заставляют обосновывать и обманывать вас что вам это нужно прежде всего хочу сказать что каждый из нас воспринимает мир в рамках своего сознания в рамках тех знаний которые он получил и все люди разные и мы обычно примем такую формулу чем отличается один человек от другого это количеством информации которую он может принять усвоить без ущерба для своего психического и физического здоровья и выдать в мир на пользу обществу тем развитий человек. И все люди разные. И причины их заболеваний и несчастья в мире отличаются друг от друга. Кто-то счастлив, а кто-то несчастлив. У кого-то ушла жена, с кем-то не могут говорить дети, и он не может с ними найти общего языка. А почему это? возникает от чего? потому что перестали говорить по душам, потому что мысли наши носят такой характер эмоциональный и отрицательный, что мы создаем эгрегор отрицательный, который создает вот ту ауру, в которой наша семья живет, наше общество живет, и мы не понимаем, что происходит. У нас нет логических связей. Почему мы болеем? Почему происходит несчастье? А причина как раз тех ситуаций, в которые мы попадаем, это наше восприятие, наша душа. И хотя ученые говорят, что мозг воспринимает информацию и оценивает ее. А по мнению Бориса Константиновича Ратникова происходит иначе процесс получения информации. И по нашим исследованиям 25-летним процесс получения информации, энергии, происходит совершенно иным путем. Сначала органы и системы и душа воспринимают те потоки информации и энергии. Затем разум наш начинает оценивать для себя в меру своего восприятия и понимания мира, что происходит вокруг, почему он болеет или не болеет, и начинает принимать какие-то решения. Поэтому главное ⁇ это душа, которая воспринимает потоки энергии и информации. А мысли определяют чистоту тех потоков, которые мы принимаем. Мы ранее говорили, что кон – это правило мироздания, по которым развивается все во Вселенной. В том числе и человек, в том числе и окружающий мир. И вот коны должны быть тем правилом, по которым человек должен жить. По которым он должен строить свои отношения с окружающими, близкими, с природой, с живой, неживой. И вообще с миром коны определяют как раз то состояние человека, в котором он находится. И понимание этого приводит человека к его пути. То есть человек должен знать свою цель жизни. Он должен знать те правила, по которым он должен идти к этой цели. А эти правила носят нравственный характер. И здесь мы как раз вспоминаем лекции Ольги Алексеевны Бутаковой которая говорит про психосоматику. Психосоматика, которая определяет более ста заболеваний и является причиной, как раз воспринимая те или иные события, которые мы, кстати, также описывали в конах. Кон-резонанса, кон тождества, кон отдачи. И вот эти события, воспринимаемые нашей душой, а в том числе и всеми различными органами и системами, дают нам сигнал в разум, мы оцениваем эти события и принимаем решения. А вот правильные решения или неправильные, это мера нашего познания, которые становятся верой, и когда это познание становится верой, мы переходим как раз к тем действиям, которые определяют наш жизненный путь. А наш жизненный путь строится по конам, в соответствии с нравственными правилами, которые приведут нас к реализации нашего жизненного пути или рока и в итоге к счастью, независимо от того, что происходит вокруг. Поэтому мы говорим, что причинно-следственные связи строятся от духовного нашего уровня осознания происходящих событий. Проходя через энергетические каналы, попадают на физику. Энергетические каналы они имеют... Возможность принимать и излучать энергию. И вот в данном случае наша задача в вводной лекции показать вам элементарные вещи, которые вы должны знать. Это строение физического тела нашего, которое мы будем с вами изучать, не так изучать подробно, как в медицинских институтах, но чтобы вы знали, какой орган, какая система, за что отвечает и какие функции исполняет. Далее, главное, мы с вами будем изучать духовные аспекты каждого органа и системы, которые являются причиной наших заболеваний. Вот вы видите здесь поджелудочную железу и ее духовно-энергетическую духовно анатомию, где каждый отдел поджелудочной железы связан по каналам, с теми, с теми или иными органами и побуждает эти органы в той или иной мере работать в соответствии с правилами, заложенными конами. Далее, нам надо рассмотреть чакровую систему. И мы с вами будем подробно изучать чакровую систему и энергетические каналы, связывающие тот или иной орган, и через которые или поступает энергия, или отдается энергия. И вот здесь вы видите мужскую чакрую систему и женскую чакрую систему. С чего надо начать? Например, молодой человек, ему 30 лет, обычная ситуация, деда нет, отца нет, одна мать, ну это вот вы все наблюдаете, как это в жизни происходит, он не знает, чем заниматься или знает каким-то трудом заниматься в меру... Выпивает, в меру покуривает, в меру встречается с девушками, семьи нет, по сути, ну, возможно, и даже и дома нет своего. То есть практически ничего нет. И он не знает, что делать, с чего начать, как строить свою жизнь. И в итоге, что обычно происходит? Обычно происходит какой-то несчастный случай. Это в большинстве случаев, практически в 90% случаев, Происходит какой-то несчастный случай или заболевание тяжелые, Когда человека, те правила нравственные, побуждают осознать свое несовершенство и то, что человек идет не по своему пути. В данном случае вы можете посмотреть наш ролик, ранее показанный на нашем канале, где опыт наших соратников был представлен и как они вот от заболевания пришли к осознанию того, что надо делать, и вышли на тот путь, который сейчас их привел, можно сказать, к счастью в данном вот, своем проявлении, и в данном осознании, и в данном понимании мира. И они начали двигаться по этому пути, изучая коны, нравственные правила, и находя свой путь, путь, рог своего теперешнего жизненного пути. Вот это самое главное. Но почему, почему, когда мы говорим о том, что, ребята, ну надо все-таки изучать душу, изучать правила нравственные, это очевидно было вообще во все времена. Почему, например, славяне жили общинами, почему славяне и в ведической традиции почитали родителей, почитали детей, дети друг к другу относились как к богам и к богиням. Почему первый экзамен сдавался на нравственность? Вот эти наши корни, основы нашего духовного нравственного воспитания. И теперь актуальны, тем более, когда произошел квантовый скачок, как говорят астрономы. Как сказал академик ОМОСов, надо делать здорового человека. И Министерство здравоохранения по своей сути названия должно здоровье охранять. Не лечить. Вот ведическая концепция здоровья говорит о том, что как быть здоровым человеком, а не как лечить человека. И это главное. И мы с вами в нашем пути будем разбирать это шаг за шагом, как быть здоровым. На том опыте личном, моем личном, опыте тех людей, которые проходят этот путь, наследие предков и вашем личном опыте мы, Попытаемся, я думаю, у нас все получится, чтобы быть здоровыми, счастливыми, выбрать свое предназначение. Определить свой рог, определить то состояние духовное, энергетическое, физическое, которое мы определяем по определенной шкале, по лестнице. И мы эту лестницу будем изучать с вами подробно. И вы на практических занятиях определять будете самостоятельно, где вы находитесь, в каком месте. Каков ваш путь? С чем вам работать? Определите процент соотношения ваших свойств и качеств, которые у вас есть. Вы сами это будете все делать на практических занятиях. А я и наши соратники будут вам помогать в этом. И поправлять и направлять, если нужно, в вашем пути. Вот это самое главное. Вам предстоит освоить навыки и умения самодиагностики. Навыки и умения основам биолокации, где вы простыми доступными методами, ничуть не уступающими любым методам и методикам, которые ныне приняты, в том числе и приборной базе, и диагностической базе. Даже погрешность у методов биолокации сама самодиагностики меньше, чем у существующих методов оценки здоровья, которые используются в нашем здравоохранении. Вот, например, задает вопрос Артур Пиловидис. Как правильно питаться? На этот и другие вопросы обязательно будем отвечать и разбирать подробно. Например, духовная анатомия человеческого организма, энергетическое, физическое строение человеческого организма, домострой, нравственные правила, коны, поконы, причинно-следственные связи, Основы биолокации, шкалу геопатогенности, шкалу солюберогенности, сочетанное воздействие внешних угроз и как от них защищаться, средства защиты, средства восстановления организма, что такое вода, какую воду пить, каким воздухом дышать, где жить, как определить место жительства. Все это в нашем курсе вы узнаете и приобретете навыки и умения, которые позволят вам сэкономить ваши средства, укрепить ваше здоровье и встать на путь, который приведет вас к счастью. Мы проводим семинары. В данном курсе каждый месяц один раз, один день, 8 часов будем учить вас умениям, навыкам, тем способам самодиагностики, биолокации, выбора питания, выбора воды и прочим, прочим вещам, в том числе, как определить место жительства, как определить, какой дом построить, как определить свою суженую, как воспитывать детей. И все это в нашем курсе вы узнаете. Записаться на наши семинары и вебинары можно под видео по ссылке. Друзья, подписывайтесь на наш канал, следите за следующими выпусками ведической концепции здоровья. С вами был Вичазар и Вести Волкон. До новых встреч!